ну как и на кого он будет действовать, будем смотреть дальше. Приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Посмотрим сегодня, что вам принесет в месяц апрель. Итак, начнем с того, что 3 числа Меркурий перейдет из Овна в Телец. Меркурий в Тельце это что? это более медленное восприятие информации, это хорошее продумывание, планирование это рассудительность, невозмутимость ну, достаточно хорошие, сильные качества и это как раз те качества которые будут вам необходимы для взаимодействия с вашими сотрудниками, для рабочих моментов ну а также касающиеся вашего здоровья обследования может быть, для кого это важно главное никуда не спешить также 3 числа Меркурия образует квадратуру Плутону. Плутон – это ваша сфера. Вернее, Плутон – водолея. Сфера, связанная с документами, с коммуникациями, с поездками. Ну, такое, знаете, активное, активное вмешательство в какие-то ваши личные процессы, связанные с рабочими моментами и здоровьем. 6 числа произойдет полнолуние. Полнолуние будет знаки зодиака «Весы». Весы для вас это что? Это одиннадцатый дом, зона дружбы? Ну, скорее всего, вас особо это полнолуние не заденет. Посмотрим, как проявится Венера. Венера может принести благоприятные возможности. Ну, Во-первых, улучшение самочувствия, выздоровление. Какие-то праздники в доме, в семье, с вашими близкими. Возможно, зачатие ребенка. Может быть, знаете, такое какое-то вдохновение для творческой деятельности. Там заработок на может, Что-то творить можете руками на дому. Что-то делать, создавать. Удастся получиться это хорошие денежки впоследствии. Создание прекрасного. Далее, с 7-8. И.. Также 23-24 будет аспект от Меркурия. Сначала напрямую, потом на ретроградом к Марсу. Марс у вас находится в восьмом доме. Восьмой дом это деньги других людей, ресурсы других людей, ресурсы ваших партнеров. Здесь, возможно, улучшение может быть, как-то какие-то изменения произойдут в материальной сфере ваших партнеров. Здесь в лучшую сторону, может быть, кто-то найдет работу, оформится. И эти события, они, естественно, вас здорово порадуют. Возможно, будет какая-то договоренность в начале месяца, ну, а вот 23-24 она уже будет ну, воплощена. 11 числа также перейдет... Венера в Близнецы. Близнецы это ваша сфера партнерства. Супер. И прямо тут же 11 числа и какие-то удачные обстоятельства для ваших партнеров. Знакомства, может быть, какие-то приятные, ну, удачные договора, удачное взаимодействие с ними. Вообще Венера в близнецах она очень такая легкая, поверхностная, любопытная. Поэтому на ближайших три недели ожидайте легкости на взаимоотношениях с вашими партнерами. Ну и также к вам партнер, чтобы тянуться такие вот легкие, контактные, коммуникабельные. В общем, скучать вам точно не придется. Также 10, 11 и 29. 30-го будьте осторожны принятие решений касающихся сферы, связанные с дальними дорогами, с переездами за границей, ну, с людьми издалека. Здесь возможны ошибки и просчеты. 13-14-го здесь тоже не очень хорошие дни. Могут внести некоторую такую хандру, некоторые разочарования. В делах, связанных с домом, с семьей, ну, постарайтесь как-то их налегке провести и никаких серьезных мероприятий в эти дни не устраивать. Далее, с 19 по 25 начнется достаточно редкий, очень интересный период, когда стурн образует секстиль, причем точный, к узлам. Сатурн в вашем доме семьи, а значит могут произойти какие-то очень важные судоносные перемены, касающиеся непосредственно вашего дома, вашей семьи, недвижимости. Учитывая, что сами узлы находятся на оси 12-6 дом, то может решиться вопрос с работой ну, или по здоровью может быть выздоровление. Ну, то есть то, что у вас будет происходить со здоровьем, с работой, оно каким-то образом проиграется через семью. Может быть, будет помощь семьи. Может быть, вы бы сможете рассчитывать на помощь семьи или на какие-то изменения в семье. И это каким-то благоприятным образом повлияет и на ваше личное самочувствие. Теперь, еще одно будет событие. 20 числа произойдет... И весенние, и новолуние, и солнечные затмения, и переход солнца, и знака зодиака Овен, знак зодиака Телец». Здесь будут затронуты темы, связанные с кармичностью происходящего, когда принятое решение может изменить будущее. 20 апреля начинается коридор затмений до 5 мая. До 15 мая с 21 апреля ретроградный Меркурий. Все общие события замедляются. Все будет не так просто, как хотелось бы. На коридор затмений я сделаю отдельный прогноз. Следите, пожалуйста, за ним. А сейчас я сделаю короткий такой расклад на три карты, с чем будет связано основное событие месяца для представителей знака Зодиака Стрелец. Так, у меня выпали вот крыски, такие чудесные мышки. В сад и ключ Значит, само по себе это сочетание может говорить о том, что улучшит свое положение по работе. То есть, если вас не устраивает э, финансовая составляющая вашей работы, то поможет трудоустройство. Причем по знакомству. Ключ. Ключ решает все проблемы. Если же ситуация касается ну, лечения, э, улучшения вашего самочувствия, то здесь тоже все решается. Через каких-то знакомых. Еще, знаете, здесь дается такой намек на то, чтобы вы были очень осторожны или внимательны к своей репутации. Следите за своими действиями, за своими словами, выражениями, за всем тем, что вы делаете. Ну что, желаю, чтобы у вас месяц апрель был удачным. Кому было интересно, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.